Приветствую всех, и в этом уроке мы начнем делать нашу экипировку. И здесь я покажу созданную уже у меня базу, поскольку здесь ничего сложного нет, поэтому я думаю, вы справитесь. Для начала нам понадобится Enumeration. Вы создаете Enumeration, в котором будет перечисление всех ваших слотов экипировки, которые, собственно, могут у вас быть. Я создал вот такие вот слоты, вы можете создать свои слоты, собственно, любое их количество сколько вам будет нужно здесь нажимаем new да и добавляем новый слот закрываем давайте я закрою все что нам не нужно также у нас есть компонент и есть объект от наследованный от нашего базового объекта inventory то есть мы кликаем на inventory item object и здесь жмем create child blueprint класс И, собственно, получаем э, наследование от основного объекта, где мы сможем прописать дополнительную информацию нашим предметам, э, собственно, не затрагивая предметы нашего инвентаря. Он у меня создан, и там есть кое-что, что уже можно, в принципе, показать. Э, здесь у нас есть отнаследование, мы видим то, что он отнаследован нашего объекта. Также здесь переменная, которая отвечает за тип предмета и с этой переменной мы проделываем все то же самое, что и в инвентаре. Тип переменной это equipment item, наш enumeration. Дальше instance editable, Red only, expose and spawn и private. Для того, чтобы мы не могли эту изменять извне переменную и только получать информацию с помощью созданной функции Get equipment type, которая является Pure функцией и выводит только нам информацию о наших слотах. Также у нас есть э, Equip Component, который отвечает за логику экипировки. Эта логика нам не нужна, это Debug. Э, у нас есть диспачер, э, который будет отвечать за обновление нашего инвентаря, собственно, такой же диспатчер у нас должен быть его экипировки как вы видите у нас есть он инвентарь changed, этот диспатчер который у нас отвечал за обновление в инвентаре и собственно создаем диспатчер который будет обновлять нам экипировку позже мы уже будем с ним работать более детально также у нас есть Информация о каждом слоте, то есть я решил не делать массивом, а просто перечислением слотов, поскольку их не так уже и много. А если у вас будет там, не знаю, больше 20 слотов, то, конечно же, лучше сделать это в массиве и делать это пересчетом массива. Тип переменная equipment object. Ну и называем как-нибудь, к примеру, я могу назвать свод. По переменным у нас все, у них нет никакой дополнительной настройки. Давайте теперь перейдем к функции ato equip. А, простейшая функция, поскольку мы массив не используем, мы на вход функции подаем equipment object, чтобы знать, какой предмет мы экипируем. Дальше мы достаем из него get equipment type, это то, что мы создавали в нашем объекте pure функцию. Вот эта функция. Больше здесь ничего нет. Дальше мы делаем switch по нашим типам слотов. И в соответствии со слотом мы а, достаем наш слот, нашу информацию о слоте. А, дальше мы достаем ее set. И в случае, если у нас а, информация о слоте не валидна. свалит то мы будем записывать информацию с item to equip. Вот таким образом мы делаем это все для каждого слота. Дальше у нас здесь будет э, замена слотов, да, если у нас какое-то оружие уже стоит в слоте, то мы перетащим туда новое и они поменяются местами. Собственно, но если у нас не будет хватать места в инвентаре, то тогда этот предмет выбросится. Собственно, вот такая вот будет логика. Делаем это для каждого слота. И также у нас есть Remove Equip. Здесь у нас пока что только вход на функцию. Item to remove и remove equip. Этим мы займемся позже, уже в более развернутом виде. И теперь я думаю давайте мы перейдем а, к виджетам. это мы все закроем в виджетах нам понадобится два виджета, это слот для экипировки и окно экипировки слот для экипировки собственно у нас находится в такой иерархии, это size box, потом border и image то есть ну простейший слот везде у нас стоит is variable не забываем про это и дальше что у нас идет это bind для нашей картинки пока его закроем давайте расскажу про про что у нас здесь происходит мы берем наш сайс uh, бокс переменной uh, создаем переменную size. Это будет endpoint. In instance Instance.DoubleExplosionSpan для того, чтобы мы могли менять размеры. Я просто покажу один из вариантов, как можно настроить слоты в экипировке, чтобы они были разного размера. Дальше мы проводим конвертацию в float. То есть мы пишем там to float. Да, либо тащим на right и right для того, чтобы указать конкретно те размеры, которые находятся в нашей переменной. и собственно дальше мы set brush from текстура устанавливаем какую-то текстуру ну то есть в дальнейшем я думаю сделать какие-то бэкграунд иконки так да, какие-то черные чтобы мы просто могли ориентироваться что есть что да какой слот за какой предмет отвечает но пока я тут здесь установлю просто какую-то картинку чтобы мы это видели а дальше у нас здесь есть текстура, а, текстура это наш background слот. А также у нас есть equip-object, это переменная типа equip-object, которая отвечает, собственно, за информацию в самом нашем виджете. И также переменная slot, equip-slot-type, она должна быть instance black spawn это переменная типа equipment type, который мы создавали numeration, где мы уже будем выбирать для наших предметов а, конкретный какой-то слот за который точнее предмет за который будет отвечать этот слот Теперь давайте перейдем в Windows и посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас э, идет Border, дальше у нас идет Vertical Box, в котором все находится, дальше идет текст и под текстом Grid Panel, в которой располагаются наши слоты. А grid Panel чем полезна? То, что она может размещать в себе слоты разного размера и, собственно, в разных позициях. Можно вот так вот удобно все перемещать, размещать, как нам удобно, где бы мы хотели какой слот видеть. И, собственно, это очень удобно. Мы просто перетягиваем на Grid1L Как ClipSlot. К clip мы можем указать размер. У нас сразу размер изменится, поскольку у нас стоит размер на pre -construct. Мы можем уже в реальном времени видеть изменения. И, собственно мы можем слоты делать разного размера мы можем устанавливать какую-то иконку background также мы здесь выбираем тип слот за какой предмет будет у нас отвечать то есть добавляется все просто мы передвигаем по grid панели в принципе, мы здесь не особо ограничены в передвижении, поэтому можно расставить в интересном порядке. Следующее, что нам нужно сделать, это у нас кастомный ивент, который будет называться Construct виджет, Поскольку нам не интересен конкретно констракт самого виджета, нам нужно кастомное событие. Uh, в этом кастомном событии uh, нам понадобится переменная, которая будет отвечать за EquipObject. И также у нас здесь есть uh, Refresh функция, которая уже отвечает за обновление Equipment. Но это мы уже рассмотрим uh, непосредственно в следующем уроке создания этого всего. Uh, я добавил этот виджет в инвентарь, в UI-инвентарь. Просто добавил его сюда для удобства, чтобы мы открывали <coughs> наш инвентарь, у нас была видна эквивировка. Uh, но вообще мы можем разместить этот виджет куда угодно, можем открывать его отдельно, ну кому как удобно. Собственно, в инициализации нам нужно будет подать в Construct виджет наш Equipment компонент. И также важный момент, мы добавляем наш компонент Equipment к нашему персонажу. От Component, Equipment, так же как и инвентарь. Ну и собственно на этом все, то что были функции в конце мы их рассмотрим уже при создании, непосредственно в следующем уроке, чтобы вы не думали что я там что-то недопоказал, это просто объяснение, поскольку я вступление не записывал, это будет неким вступлением к нашей экипировке, поэтому всем спасибо за просмотр и всем пока.